Как преодолеть в себе низкие вибрации и использовать себе во благ? И в этом вопросе пять других вопросов. Чтобы не разворачивать перед вами сейчас всю лекцию по адекватному энергообмену, я вас просто сразу отсылаю к ней, к этой лекции по адекватному энергообмену, а также к книге. Ключ к познанию себя, где эти вопросы освещены очень и очень объемно и, и как я надеюсь, подробно. Сейчас скажу просто несколько слов относительно этой темы. Есть разные люди, мы все разные. Есть люди, которые, сознание которых и в частности астральное тело которых питается высокими вибрациями, то есть позитивными эмоциями. Есть люди, сознание которых питается негативными эмоциями. Более того, есть люди, которые не только питаются позитивные эмоции, но и вырабатывают их, отправляя в окружающий мир. Есть и противоположные, есть люди, которые вырабатывают негативные эмоции и питают ими окружающий мир. Это неплохо и нехорошо. это так и есть. Это такие особенности сознания. Для равновесия в этом мире должно быть все. Прежде всего, чтобы правильно ответить на вопрос, как использовать низкие вибрации э, себе во благо и стоит ли их преодолевать, надо э, задать себе вопрос, зачем их надо преодолевать. Они вам вредят, они вам мешают, вас извне кто-то стыдит, вам вне, извне кто-то указывает, что вы не правы. Ну так тогда встаньте на позицию, что тот, кто вам это указывает, рассказывает не о вас, а о себе. Он рассказывает, что ему рядом с вами плохо, потому что вы вырабатываете низкие вибрации, но плохо ли при этом вам? Задайте вот этот вопрос себе. Если у вас ваша такова природа и природа вас таким сделала, значит наверное природе было это зачем-то нужно. И если вы понимаете, что это не сделанная система, что вы действительно такой от природы, вы во всем видите только исключительно негатив, один негатив, только негатив и, и ничего кроме негатива и по-другому вы на окружающий мир смотреть не можете, потому что если там будет один позитив, вам здесь делать будет нечего, то значит, вы такой и есть. И если кому-то рядом с вами некорректно, некомфортно, ну, наверное, не надо в этом винить себя, просто вы с этим человеком по энергетике не коннектитесь. Вот и собственно говоря, и все. Меняйте стиль взаимоотношения или даже сам факт партнерства. А, принять в себе надо это качество, потому что если такие люди созданы природой, повторю, значит такие люди и нужны. Нужны для равновесия особо светлых, существуют особо темные. Использовать их себе во благо вы сможете только лишь тогда, когда вы поймете, что вы можете делать на этих вибрациях. Они ведь вас не убивают, убивают вас окружающие люди, которые не дают вам возможности их использовать, не дают возможности видеть их применение. Вот в книге ключ к познанию себя я описываю такие примеры и варианты использования, что могут делать в этом мире люди, которые генерят негативные эмоции. Ну генерят, ничего сделать невозможно. Да, с такими людьми очень сложно, но однако есть в этом же самом окружающем мире люди, которые не употребляют никаких других эмоций, кроме как негативных. Сами их вырабатывать не могут. Поэтому судорожно ищут вокруг людей, которые им эти эмоции отдадут. Вам просто нужно сконнектиться с таким человеком. И вы совпадете, как вилка, с ирозив.